Три корабля военно-морских сил Украины пересекли нашу границу, вошли в территориальные воды России и сейчас идут в сторону Керченского пролива. Об этом сообщает погрануправление Федеральной службы безопасности в Крыму. И сейчас на прямой связи наш собственный корреспондент на полуострове Артем Кол. Артем, здравствуйте. Это очередная провокация? Что вам известно? Да, здравствуйте. Ну, вот, на данный момент информации не так много, но вот представители пограничной службы России сообщают о том, что три корабля военных корабля а, зашли в особую экономическую зону Российской Федерации. При этом а, сами же украинцы сообщают о том, что да, подтверждают этот факт, а, при этом ссылаясь на то, что якобы они предупреждали российскую сторону о том, что будут перебрасывать свои военные корабли и дизель-электромоторы. Моря, 8:21, на, 821. На мы знаем, Украина до сих пор Крымский полуостров территории Российской Федерации, поэтому а, сложно сейчас говорить о каких а, международных в сообщениях, и как, кого они и как и когда, где они предупреждали. Нужно отметить, что сегодня со стороны российских пограничников поступило неоднократно предупреждение о том, чтобы выйти из особой экономической зоны Российской Федерации. После того, как эти требования не были выполнены, наш один корабль «Дона» направился на тарана украинского военного корабля, Это в результате произошло столкновение. Украинский корабль а, поврежден, а, вышел из, а, и, а, поврежден двигатель, и сейчас а... Насколько мне известно, этот корабль не на ходу, также потеряна шлюпка, ну и повреждена часть борта, где произошло столкновение. В каком состоянии сейчас российские корабли пока не уточняется. Мы сейчас дополнительно пишем информацию, проверяем эту информацию и уже далее будем рассказывать более подробно о том, как, и как произошел инцидент, и найдем новые подробности. Коллеги. Артем, спасибо.